сегодня поднять достаточно интересную тему, которая произошла на уходящей неделе. Ну, ушедшей уже недели Да, та неделя, она была ярка очень огромным количеством событий, которые не оставили никого равнодушным, что встречу ДКБ, что инцидент на Корейском полуострове, который затянулся там порядка на три дня. Хотелось бы поговорить о том, что 11 апреля решался вопрос дальнейшего сотрудничества России и США. То есть 11 апреля произошло событие абсолютно новое для истории России. Это приз госсекретаря Рекса Тиллерсона. По моему мнению, событие прошло сми очень тускло. Запомнилось оно только лишь выкриками журналистов и отпеть Лаврова о том, что кто вас воспитывал. Слова Лаврова о том, что Россия не пойдет на эксперименты по смене лидеров государства, независимо от того, кем его считает Америка, диктатором или тираном. Да, в интернете есть достаточно много статей, которые повторяют одно и то же мнение. И вроде бы ничего интересного для обычного человека не произошло. Но я не политик, я не политик, я обычный человек. Но видя некоторые особенности, которые свойственны для такой странной сферы, как политика, от которой все мы обычные люди очень далеко, понимая, что здесь нужно читать между строк. Так, до самого приезда не, было, не был решен вопрос о встрече Рекса Тиллисона и Путина. Затягивание вопроса встречи связано, по мнению политиков, это отношение Путина к словам Рекса Тиллисона, что Россия должна определиться, с кем она будет, с Дамаском или Вашингтоном, которые были сделаны в преддверии приезда. Также причиной являются это удары по сирийской авиабазе Глиб и обвинение Америка, Америка России в том, что она в 2013 году, взяв на себя обязательства по уничтожению химического оружия, это не сделала. Встреча являлась закрытой, продлилась она порядка пяти часов. После встречи Рекс Тиллерсон отказался давать интервью. Единственное, как свои комментарии он дал на пресс-конференции, которая состоялась в среду которая произошла после встречи с Путиным. Что самое интересное, доподлинно неизвестно о том, что действительно была ли встреча с Путиным, так как мы об этом знаем только со слов Лаврова и Рекса Тиллисона. Основными темами, значит, сквозными данной встречи была это Сирия, Северная Корея, Корея Украина. Также темой являлась это разработка механизмов преодоления противоречий между США и Россией. Это прояснение перспектив взаимодействия по формированию мирного антитеррористического фронта. По результатам встречи Лавров выразил мнение, что она подтвердила готовность России к конструктивному равноправному диалогу на основе участия закон на основе учета законных интересов друг друга а не из-за сиюминутной конъюнктуры и также Лавров сказал, что не должно быть рецидивов акций, которые произошли в Иглибе в то же время в словах Рекса прослеживается идея Лаврова, что державы не должны быть жандармами и контролерами так как у стран есть проблемы, которые нужно решать Страны должны двигаться вперед, доказывая ту роль, которая отведена им на мировой арене. В своих словах Рекс Тилерсон подчеркнул, что основными интересными темами для Америки считается это наращивание борьбы с терроризмом и деэскалация насилия на Украине. Хотя есть мнение по выражено и иностранными СМИ о том, что основным требованием даже, так сказать, ультиматуму госсекретаря по приезде в Россию должно быть значит, ультиматум по прекращению помощи АСАДу. Но ультиматум на встрече не прозвучал. Так как, так как шантаж с ударами по сирийской авиабазе не сработал. Как отношение Путина так и в отношении Сидзинпина, который был сообщено об ударах во время визита в США. Доподлинно неизвестно, предъявила ли Америка неоспоримые доказательства химатаки, атаки и нарушения договора об уничтожении химического оружия. Также есть сложности в непонимании некоторых спорных моментов, о которых говорит Тиллерсон. Он говорит о том, что режим Асада он уходящий, потому что он подходит к концу. Его уход, цитирую, должен произойти организованно. Что понимать под организованным уходом, большой интересный вопрос. И это звучит более чем странно, так как ранее, когда Россия была отстранена от Сирии, от вопросов решения Сирии, основной целью было и правда свержение Асада. Но сейчас Россия находится там, практически все ее интересы они находятся в Сирии, и они связаны с Амим Асадом. И развязывание дальнейших движений по поводу свержения Асада, это все равно что объявление войны с Россией. Да, Трамп показал свою силу и решимость и в то же время подыграл сторонникам силы, используя свое правило по жизни, ломать, но не доламывать. Но единственное из всего этого поступка, как из КНДР, Трамп э -э, и это его беда, он не чувствует пределов разумности, используя силы. Так, в рамках совещания не был решен вопрос о проведении расследования посредством представителей ООН и организации по запрещению химического оружия, которое должно организовать расследование и выяснить действительно было ли осуществлено значит, убийство огромного количества людей правительственными войсками. Основной линии Лаврова по Сирии явилось то, что судьба сирийцев в их руках, и только они больно решать выберут ли они Асада президентом, либо другого руководителя. И к результатам всей, всего этого всего совещания относят как бы возобновление диалога сближение двух стран также к результатам относят то что Америка как ни странно не выдвигала, не выдвинула ни одного ультиматума по поводу встречи но в то же время есть мнение Марии Захаровой которая говорит о том что Трамп понимает что шантаж не пройдет теперь Трамп это понимает также главным и основным результатом помимо декларативных решений было принято решение учредить рабочую группу для решения общих вопросов причем было сказано что представители будут иметь достаточно широкие полномочия и прямой выход на главу государства и как результат положительной работы это слова Трампа в твиттере которые звучат так Дела между Россией и Америкой пойдут превосходно, в свое время все придут к чувству и наступит прочный мир. Все это действительно радует, что есть вероятность конструктивного отношения между РФ и США. И надеюсь, что логика этих решений выразилась в том, что Америка не стала развязывать войну на Корейском полуострове. Но беда политиков всегда в том, что очень много Деклараций, путаницы, двойных стандартов, решений, которые противоречат друг другу. И также непонятно, почему простые действия по расследованию участия представителей ООН так много сложностей. Видимо, есть что скрывать, и белые сказки тут не помогут. Поэтому все, кто согласен со мной, не согласен. Комментируйте данное видео, ставьте лайки, либо дизлайки на ваше усмотрение. И не забывайте подписываться на данное видео.